Всем привет! Покажу сейчас небольшой лайфхак с реноватором. Вот у всех такие штуки есть. У меня в данном случае аккумуляторный. У кого нет классный инструмент, не пренебрегайте этим. Лайфхак в чем состоит? Вот установил пильное вот это вот полотно. Которое ну, в любых положениях пилит. И есть такой маленький способ, небольшой, интересный. На Двойной скотч. Клеится наждачная бумага вот сюда на поверхность. Очень прикольный лайфхак. Сейчас увидите вот наждачка, да, я вот кусочек уже отрезал. И вот сюда просто наклеивается. Можно вот так чуть загнуть. Вот, смотрите. вот так вот он. можно не давить кстати вот, вот эта часть я стер а вот это вот нет Смотри, еще раз давайте посмотрим удобство в том что рука не устает работает за вас вот эта вот машинка и достаточно быстро можно зашлифовать вот я такой вот взял дощечку и вот чуть-чуть зачистил всем пока ставьте лайк